Дорогие подруги, приближается 7 апреля. Международный женский седр. Для тысяч женщин сети проекта Кешер, десятков городов и стран, этот особый день единения, поддержки, это день, когда физически мы можем услышать друг друга, увидеть десятки лиц поющих, танцующих, Радующихся, женщины, которые берут на себя ответственность за свою еврейскую общину, за свою страну, за тот мир, в котором мы живем, и вместе со своими подругами, вместе с партнерами мы строим отношения, строим общины в которых женщины бы жили достойно, наши семьи жили бы достойно, чтобы вместе мы укрепляли еврейскую традицию, укрепляли бы наше единение. Кешер, встретимся вместе 7 апреля на всемирном женском седере. А какой он был твой женский седер? Присоединяйся!